Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, поскольку в следующий раз мы с вами встретимся уже в следующем году, да, и позвольте мне поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всяческих успехов. Ну и так сказать, здоровья, счастья, радости. Ну, в общем, весь набор прилагаемый к поздравлениям. Да, большое спасибо, я с удовольствием желаю вам э, того же, но гораздо больше, чтобы никаких проблем ни у вас, ни у кого из ваших друзей в семье никогда не было, и чтобы Америка... И все лучшее что есть в америке и что представляют наши уважаемые слушатели конечно же вы все и дальше вот э, все бы у вас получалось как нам бы того хотелось здесь в россии и чтобы вы оставались всем лучшим в америке и побеждали обязательно это нам в следующем году очень важно спасибо спасибо ну что ж э, теперь давайте поговорим о том а международный суд международный уголовный суд который Похоже, ну, собственно, неудивительно в духе в, в европейском духе в таком выступает против Израиля. Да, совершенно верно. Праздники праздниками, конечно же, хотелось бы говорить вам только что-то хорошее и приятное. Но жизнь, увы, так устроена, что даже под праздники какая-нибудь гадость обязательно да случится. И ожидаемо а эти гадости обычно подносят какие-нибудь такие большие организации с длинными названиями. Вот с одной из таких организаций мы действительно сегодня и начнем. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И Международный уголовный суд, он появился не так давно, в начале 21 века. И хотя уже успел зарекомендовать себя как организация вроде бы колониальная и атакующая африканские бедные несчастные страны, хотя там всегда и было, и остается довольно серьезное представительство сейчас особенно африканских стран, но вот решили они, наверное, исправиться и найти настоящего преступника, настоящего врага, цивилизованного. Ну, нет, для них то не цивилизованного. Ну, в общем, для их, их либерального, так скажем, человечества. И, разумеется, это на данный момент даже не Китай, где творится, что знает что. Не грустно, но уж упомяну, не Российская Федерация, где... Все лето творилось, черт знает что, и сейчас еще какие-то отголоски остаются. И стран, где происходит вот это самое черт что, довольно-таки много. Но устами прокурорши Бенсуда, родом из Африки как раз, нам объявили, что вот после долгих тяжелых раздумий международный уголовный суд будет разбираться с Израилем. Справедливости ради уточним, что там объектом расследования будут якобы обе стороны. Это и Израиль, и так называемые палестинцы. Но проблема в том, что если подобное расследование вообще начинается, и на одну планку ставится государство, существующее, признанное и существующее на законных основаниях, и государства, которого нет не было, и, я надеюсь, и не будет, потому что его не место на Ближнем Востоке, то, когда вот это вот самое уравнивание происходит, это уже создает весьма и весьма прискорбный прецедент и ситуацию, когда получается, что вот это самое несуществующее государство, оно признается в суде. Это уже может привести к последствиям не очень хорошим. И в любом случае, когда этот самый суд посягает на страну, которая, как я уже сказал, законная, это муж про Израиль, естественно, демократическая, но которая не ратифицировала свое членство в этом самом суде, то это вообще-то есть покушение на израильский суверенитет. Мы, конечно, с вами не скажу, что привыкли, к счастью, потому что мы всегда против этого. Но, как бы то ни было, знаем, что в Израиль лезут все, кому не лень, и свои грязные во всех отношениях руки туда пихают самые гнусные организации. Но вот теперь полезет еще и тот самый международный суд, которому делать там абсолютно нечего. Тем более, что там какие-то формулировки разбирательства совершенно безумные, например, Три непропорциональные, ну, в оригинале диспропорциональные, да, а а атаки. Как это? Кто их, простите, считал? И что называть этими самыми непропорциональными атаками, так как, если я правильно понимаю, это, например, отсылает нас к войне 2014 -го года. Ибо когда по тебе стреляют... Как вообще считать? Посчитал, сколько в тебя ракет выпустили и столько же ответил. А потом будут предъявлять Израилю обвинения в действиях, направленных вот на вот этот самый марш возвращения. Помните, когда толпа арабов ломились, и израильская армия, удивляя на самом деле всех людей умных и разумных, своей сдержанностью от них пыталась хоть как-то даже не отбиться, а чтобы был минимум жертв. Ну и плюс все те же самые поселения на территориях, которые, напоминаю, изра... израильские, исторические. И говорить о каких-то оккупациях, о чем-то еще, но это безумие. Так вот, когда верховный, верховный виноват, привычка, когда этот самый международный уголовный суд влезает вот в подобные дела и предъявляет Израилю такие обвинения, то понятно, что чего-то, разумного ждать, наверное, не стоит. Да, есть такой вариант, что вот сейчас будет 120 дней на разбирательство, и потом будет принято уже решение, да, будет ли в дальнейшем это дело разбираться. Есть, конечно же, вариант, что по истечении этих 120 дней обвинения сойдут на нет. Хочется надеяться, но, если честно, веры все-таки мало, учитывая, что, как я сказал, там сейчас публика преимущественно какая-то африканская обретается и она явно озабочена тем, чтобы вот каким-то там представителям якобы, по их мнению, колониализма отомстить. Это, конечно, да, Израиль, вы сами помните, ни с какой стороны колониальной страны никогда не было. Ну, как бы то ни было. Поэтому опасность, что эти обвинения будут предъявлены, она, безусловно, есть. Более того, Очевидно, что суд находится под очень сильным давлением целого ряда арабских организаций с длинными названиями. Альхак, Дамир и Центр прав Палестины, что-то такое. И все вот эти вот конторы, они получают деньги преимущественно из Европы. Они тоже, разумеется, на Международный суд постоянно давят, лоббируют интересы террористов и так далее. И перед этим давлением не факт, что Международный суд устоит. Как заметил мой любимый в данной ситуации да не только в данные, вообще почти во всех ситуациях, связанных с политикой и безопасностью, британец Ричард Кемп, бывший военнослужащий и сотрудник разведки, что при этом довольно высокопоставленный, что само по себе это, во-первых, абсолютно безумное дело, потому как получается, что Международный суд не сводит себя на, до уровня, судов временной немецко-фашистской Германии, что все эти организации, они так или иначе связаны с арабскими террористами, которые, как мы помним, тоже во многом вдохновлялись бежавшими из Германии нацистами. И таким образом, что международный этот самый суд, который вроде бы позиционирует себя как продолжатель Нюрнбергских традиций, вот оказывается на самом деле продолжателем традиций вполне себе нацистских. Сам Кемп говорит, что он был, в Израиле бывает регулярно, он присутствовал во время этого марша, видел, как действует израильская армия. Он говорит, что ничего подобного при всем его патриотизме и уважении к армии своей, британской, такой сдержанности и такого профессионализма он не встречал. И что, если суд, по его, по его мнению, должен принимать хоть какие-то меры на Ближнем Востоке, то надо разбираться с тем, что вообще творит Хамас, Хизбалла и руководство пресловутой палестинской автономии. Естественно, не, не, сводя, не признавая их как государство ни в коем случае. К счастью, Кемп, он не единственный. Вы, наверное, слышали, Помпео сказал, что действия суда, они Соединенными Штатами отвергаются. Болтон, хоть он уже и не представитель администрации, но я, естественно, должен на него сослаться. И часто в последнее время поминаемый нами австралийский премьер Моррисон объявил, что подобные действия Австралия не признает. Австралия не признает никакого палестинского несуществующего государства, и, соответственно, действие э, суда считает незаконным. Тем более, что, напоминаю, ни Израиль, ни Соединенные Штаты, например, они к этому самому суду не принадлежат. Ну вот э, я бы, знаете, тот редкий случай, когда с полковником столь мною уважаемым, не совсем бы и согласился. А, потому что... С одной стороны, если мы говорим о Нюрнбергском процессе, то отчести, нынешние вот эти вот огромные организации, в том числе и Международный уголовный суд, они некоторые корни имеют и в нем. А видите ли, в чем дело, я ни в коей мере не собираюсь оправдывать тех, кто перед этим самым судом предстал. Все нацисты получили то, что они заслужили и другое дело, что они даже такого подробного суда не заслуживали, но это отдельная это уже история. Проблема в другом, что в этом самом во время Нюрнбергского процесса привлекались представители не просто Советского Союза, а люди, которые участвовали в процессах и даже ими руководили показательными внутри Советского Союза. Да, я как бы прекрасно понимаю, Советский Союз был союзником, надо было что-то делать и без их участия подобные суды вроде бы нельзя проводить. Тем не менее, как только связываешься даже руководствуясь и самыми лучшими побуждениями с каким-то тоталитарным или не слишком демократическим государством или режимом, то следует признать, что дальнейшие действия вот этой вот международной организации, они сразу оказываются скомпрометированы. И поэтому сначала взяли в Нюрнберг бывшего председателя открытых процессов против врагов народа Никитченко, потом в ООН и коммунистов, и якобы националистов, и, надзем, таких же коммунистов из Африки и Азии. И вот когда в суды берут людей из стран, мягко говоря, плохо знакомых с демократией и западными традициями юриспруденции, то следует быть готовым к тому, что все эти организации будут бросаться именно на те страны, которые изо всех сил пытаются как раз э, сохранить какие-то демократические начала и сохранить э, хоть какое-то подобие справедливости. В отношении к Израилю там даже не неподобие. Там э, действительно всем известно, что... Здесь я опять цитирую Кемпа, что самая моральная армия в мире – это израильская. И так она и есть, если посмотреть, с чем она сталкивается на ежедневной, на ежедневной основе. Но кто это объяснит могучему либеральному истеблишменту и организациям, которые Израиль люто ненавидит. Так что посмотрим... Эти 120 дней уже идут. Я очень, повторюсь, надеюсь, что все выдохнется. Но быть готовым к тому, что Международный суд поднесет Израилю такую гадость, нам, к сожалению, тоже надо быть. Ну и быть готовым к тому, чтобы этому хоть как-то, даже на своем уровне, противостоять. Здесь я умолк. Но если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Добавлять ничего не буду, лишь... Напомню, номер телефона в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. А сейчас вот о чем. Рождество минуло, но мы ждали подарка, сюрприза от Ким Чен Ина. Вот угу. если, если можно об этом. Да, маленький ракетчик. Помните, хорошее определение президента Трампа угрожал каким-то подарком непонятным, но и ничего не произошло. Трамп подшутился, сказал, что, может, ему лазу пришлют, но не было вообще ничего. Тем не менее, о чем, собственно говоря, речь – Ким и цивили... вот тут уже точно цивилизованные миры в лице Соединенных Штатов и президента они, если угодно, играют в такой вариант гляделок, ну как практически всякое противостояние Штатов и какой-то тоталитарной страны. То есть Ким ждет, что моргнет Трамп и позволит Киму сохранить какую-то ядерную программу, но якобы под контролем международных организаций. Трамп, естественно, ждет, что моргнет Ким и пойдет на какие-то уступки Соединенным Штатам для да опять всему миру, потому что, вы знаете, есть санкции, которыми обложена Корея, и, естественно, их снять это было бы Киму на пользу. К сожалению, следует признать, что в такой ситуации у тоталитарного лидера всегда преимущество потому что мы прекрасно понимаем трамп ждет выборов и хотя все мы знаем что на самом деле политика внутренние избирателей всегда волнует больше но естественно перспектива добиться серьезного прорыва в международной политике она всегда привлекает и хотя на самом деле за эти вот уже три года в международной политике администрация Трампа преуспела и, и немало, прямо скажем. Но вот э, Северная Корея, она как была таким шипом в Баку, так она им и остается. И э, Ким это понимает, и он рассчитывает на то, что перед выборами э, Трамп будет куда более покладистым и таким образом э, пойдет ему на вот эти самые уступки. С другой стороны, и Трамп прекрасно понимает, что Ким это понимает, и что он, Трамп, может спокойно тянуть до выборов, а уже во второй срок, когда у него будут руки развязаны, что он может Кима давить и душить санкциями и чем угодно еще дальше. И вопрос в том, у кого, повторяю, первым сдадут нервы. Ким психанул, и поэтому пошел на угрозы откровенные. Что вот, ну, скорее всего, подразумевалось, что он что-то там будет испытывать, что он что-то запустит и так далее, и тому подобное, но пока этого не произошло. Тем не менее, угроза, она действительно остается, и тот самый мораторий, о котором Ким объявил, но, ну, видимо, он от него все-таки откажется. И что-то он там предпринимать с этими своими ракетами будет. В этой ситуации что делать Трампу? Ну, у Трампа в окружении люди поумнее, чем я, поэтому я ему, конечно, ничего советовать не могу. Но так, с точки зрения, вроде бы, истории отношений и нынешней ситуации, и что, как я вижу, пишут разнообразные эксперты, выстраивается такая картина, что, конечно же, поддаваться на угрозы не стоит. И быстро какую-то сделку в духе иранской дарить Киму перед выборами не надо ни в коем случае. Понятное дело, что Иран-то достаточно закрытое место. А в Северной Корее допустить, что Ким будет пускать инспекторов и что-то там разрешать им смотреть, нет. Опять-таки страна закрытая, но как только там начинает развиваться что-то ядерное, утечка за пределы страны, ядерных материалов ее Ким, я думаю, даже специально не будет контролировать и кто знает куда в руки каких террористов это попадет при его попустительстве поэтому я знаю, что это он и сейчас может сделать, но тут у него будут и руки развязаны, это будет гораздо сложнее контролировать, поэтому конечно же Трампу стоит выдерживать паузу и дожидаться своего второго срока более того, использовать Хотя, повторяю, внешняя политика, она все-таки будет, наверное, на втором плане, но тем не менее. И использовать, тем не менее, вот свои отношения с Северной Кореей, потому что мы видим, что Ким вроде бы на контакт идет, и Трамп это может обыграть в свою пользу. Но, тем не менее, Трамп может сказать, что да, вот мы в чистом виде лозунг Теодора Рузвельта. Мы разговариваем, но дубинг то у нас. Поэтому, если с Кимом мы всегда встретимся, и даже на какой угодно территории, но что Америка всегда и санкциями может придушить, и при случае даже, ну, говорить об этом, я думаю, стоит, и военную силу применить тоже вполне в состоянии. Другое дело, что для усиления давления на Кима и его, так или иначе, друзей-покровителей из Китая, и отчасти из Российской Федерации, Трампу, конечно же, нужен вот этот вот треугольник, о котором я неоднократно говорил, и сегодня опять к нему возвращаюсь. Это Япония, Южная Корея и Тайвань. Тут могут возникнуть, к сожалению, некоторые сложности, пока незыблемый союзник – это Япония, и слава богу, Япония – это основа на самом деле американской политики на Дальнем Востоке. И АБ это вполне устраивает японцев, как я понимаю, тоже. Опять напомню, визит Трампа в Японию был однозначно успешным, японцы к нему относятся хорошо. Но вот в Южной Корее, я то, о чем мы говорили в прошлый раз, напомню, ни в коей мере не согласен с глупостью Байдена, что якобы Трамп испортил отношения, с Южной Кореей нет. Там сейчас достаточно левый президент, это Мун и вот он делает ряд глупостей, а именно и с Китаем пытается подружиться с Японией, наоборот, поругаться и ограничить размещение американского оружия на своей территории. И вот это может быть проблема, но это дело не в Трампе, конечно же, не то чтобы я его оправдывал, тут и оправдывать нечего, а в самой Южной Корее. С Тайванем там ситуация немного другая. Если вы следите за... Стивом Бенноном, который вроде бы из политики выбыл, но периодически появляется, то он в последнее время на тайваньских, тайваньских средствах массовой информации на самом деле постоянный гость. И вы знаете, что жесткая линия по отношению к Китаю то во многом от него исходила, ну и даже с его уходом продолжает исходить, и он сейчас очень много советует Тайване дают комментарии, поскольку на Тайване выборы совсем скоро, уже в январе. И там основные претенденты – это Цаэн Вэнь, ныне действующий э, президент, и Хань от партии Гамин И здесь складывается очень такая странная ситуация, даже для меня. Потому что, с одной стороны, все мы, конечно же, заинтересованы в победах правых партий, и должны, вроде поддерживать э, Гоминдан. Но вот так вышло, что из-за позиции Гоминдана по Китаю, а Гоминдан, он следует политике «одна страна, две системы», э, и только считает, что вот, Тайвань – это настоящий Китай, материк – это нет. Но проблема в том, что из-за такой вот их размытой ситуации и по оппозиции в Гаминьдане многовато людей, которые пытаются партию, при, при всем при том, что она вроде бы правая для Тайвань, они пытаются сдвинуть в сторону большей дружбы с Пекином и сближения с Китаем. Тогда как Ца Инвэнь, хоть и представляет партию умеренно левую, демократически прогрессивную, она больше ориентирована на контакты с Соединенными Штатами и на постепенную независимость Тайваня, скорее всего, вообще. Ну, ее партия, может, если не она сама. И вот здесь, хотя когда Гомендан в прошлом году побеждал на местных выборах, я это приветствовал, но, честно сказать, делаю вот такое для себя исключение, и поскольку интересы Соединенных Штатов все-таки важнее для мировой безопасности, должен признать, что с Бенноном-то я, наверное, согласен. И на выборах для безопасности региона и для Америки, наверное, будет лучше, если победит вот это вот ныне действующий президент. Пусть она и представляет умеренно левую партию. Тем более у нее связи с американскими консерваторами, кстати, есть, несмотря на упомянутую умеренную левизну. И в этом плане она будет, наверное, более надежным союзником. И тогда может и южнокорейский Президент все-таки похватится и поймет, что ему разумнее сотрудничать с САБА, который побеждает на выборах достаточно регулярно, и со своей проамериканской политикой, и с ЦАЭНВЕН, который, если победит со своей тоже проамериканской политикой, будет ему хороший пример. И, возвращаясь к началу, при таком вот союзе вот этих вот трех стран, Трампу будет проще оказывать давление... На тройку враждебную, Северная Корея, Китай и, увы, Российская Федерация, и тогда никакие подарки ему, скорее всего, страшны не будут. А вот Киму стоит бояться ноября, потому что потом подарки, в кавычках, посыплются уже на него. Ну, на что, по крайней мере, я надеюсь. Здесь тоже умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв. Кстати, мы примем обязательно звонки. Давайте ну, в начале второго сегмента можете перезвонить. И были попытки дозвониться, но мне не хотелось прерывать ваш монолог. А посему послушаем рекламные объявления, после чего вернемся, продолжим и примем обязательно ваши звонки. Возвращаемся в программу «Час» Ивана Денисова. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. А, очевидно, были попытки дозвониться откуда-то из других мест, поскольку нас слушают и смотрят не только в прямом эфире вокруг сказать, чикаго Ленда, но и на YouTube из разных стран, в том числе из Израиля, из Украины, России, Германии и так далее. А там идет с некоторой задержкой, поэтому поэтому может быть звонки будут чуть позже а, и если вы позволите, я вас буду прерывать чтобы дать возможность задать вопросы нашим радиослушателям. хорошо ну, ну вот кстати уже и звонки а, пришли то, то что то о чем я говорил добрый день пожалуйста в эфире добрый день а, У меня есть два вопроса Мне недавно пришел email. Я хотел бы просто выяснить, это правда-неправда, правда, что во времена импичмента Никсона был э, принят закон, согласно которому, если Никсон будет оправдан, то его президентство продлится на 7 лет, это будет считаться первым сроком. Никсон, в общем-то, подал в отставку, а закон на самом деле э, остался. Значит, правда это или нет, и как это может отразиться сегодня? И второй вопрос. Сегодня я прочел на израильском сайте News uh, Room, что, презид... что Ба... Джозеф Байден uh, собирается пригласить на должность председателя Верховного Суда своего босса Барака Обаму, если тот согласится. И такой президент уже общем, президент уже был, uh, по-моему, вот тут пишется uh, с 1903 по 1913 год, У Уильям Говард Тафт занимал овальный кабинет Белого дома. Хотел бы выяснить относительно этого, что можно, что вы можете сказать. Спасибо. По первому вопросу, вы знаете, сколько читал про Никсона и про Уотергейт. Вот такого я что-то не припомню. Может, у меня в памяти не, не отложилось. Мне в это несколько трудно поверить, потому что такой закон должен был приниматься все-таки Конгрессом. А Конгресс был настолько негативно настроен к Никсону, что мне вот все-таки трудность, повторяю, представить, чтобы они подобный закон приняли и согласились бы, чтобы 37-й президент еще оставался столько лет. Если они его принимали, исходя из уверенности, что Никсон не будет оправдан, ну, возможно. Но не встречал ничего, не могу вам сказать. Что касается второго вопроса, я в этом, к сожалению, почти не сомневаюсь, потому что если случится то чего мы все не хотим и кто-то из демократов победит не дай бог то обама вернется точно в каком качестве в каком виде другой вопрос но то что он может вернуться и как насчет председателя я не знаю Робертс вроде бы у нас еще достаточно молодой но то что он может появиться в верховном суде это по моему более чем вероятно Поэтому не надо допускать никаких демократов в Белый дом. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, я хочу по первому вопросу, по международному суде. Меня интересует, насколько полномочены вот эти суды для других государств. Я к чему это говорю? Что, скажем, там э, э, присудят о том, что признать военными преступниками там определенных лиц Израиля. Так что, их будут арестовать в Америке, в Австралии. Это обязательно? Или это не обязательно? Насколько полномочна решение суда в мире? Вот так вопрос. Mm -hmm. Да, спасибо. Ну, по идее, когда, если я правильно понимаю, то решению суда, они прежде всего обязательны для исполнения на, в тех странах, которые подписали вот это римское соглашение и ратифицировали его 2002 года, по которому суд и создан, был создан. Но Израиль-то не ратифицировал его, и поэтому к чему все это, мне непонятно вдвойне. То есть это будет такое просто, если мы рассматриваем худший вариант что дело дойдет до разбирательства и даже будут какие-то обвинения предъявлены, то это будет просто вот такое тыкание пальцем в Израиль. Смотрите, какие они плохие, вот мы их признаем виновными, они еще и не хотят нам подчиняться, потому что они, Израиль не входит, повторяю, в число стран, которые подчиняются международному суду. Так что эта ситуация скорее выглядит как абсолютный пиар для арабских террористов, и так называемых палестинцев. Спасибо. Ну а теперь давайте попробуем подвести итоги года в поп-культуре. Да, я вот так для себя решил, что политические итоги в следующий раз, уже в новом году, а сегодня немного о поп-культуре, ну точнее о том, в чем я немного ориентируюсь, а именно спорт и кино. Так как, ну, в спорте итоги-то, если мы отвлечемся с вами от побед, поражений и чего-то еще, они были довольно-таки странные. Но поскольку, оставим в стороне, опять же, то, что происходит спорте, со спортом российским, тут у меня э, просто ум за разум заходит с допингом и так далее, это вы и без меня знаете. Меня другое несколько заботит так как слежу я в основном за футболом и, получается, за британским, так как мне проще читать, но и за американским тоже, я вижу здесь ситуацию довольно-таки грустную и уже продолжающуюся довольно-таки давно, а именно, что футбол, который должен быть вообще абсолютно политичным, он не просто политизируется, но и левеет. То есть, если взглянуть на то, что происходило в образцовой английской сборной 1966 года, то, как писал биограф нескольких игроков и тренера Маккинстри, она победила во многом потому, что была консервативной в основном, и тренер отвечала консерва консервативным интересам Англии. И даже хотя там был как минимум один точно социалист, Джек Чарлтон, но его взгляд никому не были интересны. Кстати, что самое смешное, его брат Бобби был как раз консерватором. Да и сейчас остаются они, насколько я знаю, оба живы. И таким образом, что там думает и говорит футболист или вообще спортсмен, ну я на футболе остановлюсь, никого не интересовал. Можно там сотрясать воздух, но это мало кого волнует. Тем более, что на поле все рядом, все патриоты, все любили и любят Англию в данном случае. К сожалению, вот этот год, ну, прежде всего, в женском футболе, я все-таки надеюсь, до мужского, до такого не дойдет еще, но мы все увидели, что э, болеть, скажем, э, ну, даже при том, что женский футбол вообще штука спорная, но болеть за сборную США, чего мне бы очень хотелось, было трудно, потому что если, как их назвать-то на женский лад, я не знаю, но игроки свою страну не очень-то любят, то, ну, как нам их поддерживать? И если учесть, что на играх, я, я читал, ну, если я не прав, меня поправьте, в американской сокер лиги периодически флаги Антифа присутствуют, и около команд вертится вот вся эта шушера под названием Антифа, что в Европе все чаще и чаще футболисты лезут в какие-то дела, обвиняя все тот же Израиль, что и то не так, и это не эдак и подписывают какие-то соглашения, и угрозы, и еще что-то, и что Салах открытый антисемит, но тем не менее, один из главных игроков британского футбола, хотя в любое другое время его просто не подпустили бы, наверное, за такие разговоры, ну, по крайней мере, мне хочется в это верить, то, в общем, все это довольно-таки грустно. Ну, или, по крайней мере, возвращаясь к Салаху, велели бы ему во время соревнований держать язык за зубами а не например игнорировать израильских игроков что он делал это известный факт и, и поэтому когда вот на прошлой неделе умер мартин питерс как раз один из игроков той сборной сборная 66 -го года и консерватор кстати но никогда это не афишировавшую там в одном единственном интервью он об этом кажется сказал то вот это вот был для меня ну такой пример того что а политичный футбол, когда взгляды игроков – это то, что важно для них, за кого они голосуют и что они думают, а главное – это и выступать за свою страну, ну, вот, похоже, эти времена, увы, ушли на второй план. И я, конечно, по старой памяти буду болеть и продолжать следить за определенными командами, но вот так получается, что... На сегодняшний день более-менее адекватная поддержка, по крайней мере, по старой памяти, они могут прийти на игру с израильскими флагами. Это Тоттенхем лондонский или Рейнджерс в Глазго. Ну, может, еще Аякс голландский. А футбол женский, ну, здесь вы сами все знаете, без меня мы об этом говорили. Поэтому здесь вот итоги, пожалуй, грустные. Что касается кино, здесь немного повеселее. Потому что кинематограф показывает, что вот эта вот одержимость Голливуда пропихивать какие-то послания политкорректные, феминистские и прочее, они уже зрителям надоели. То есть, да, академики, и киноакадемики и критики могут сколько угодно восхвалять фильмы, если там главные герои женщины, все мужчины белые, особенно негодяи, мерзавцы и так далее и «Черные геи», ну, дальше по списку представлены героями-страдальцами, и опять же по списку, но мы понимаем, что зрителям это уже надоело. И если посмотреть на успех, а успех был такого фильма, как «Однажды в Голливуде», мы о нем говорили, я уж, наверное, не буду возвращаться, то это показатель, что прославление старого американского Токсичного, так называют, токсичной маскулинности пресловутый «Белые мужчины, которые стоят на страже поп-культуры и Америки». Фильм, который разругали, но который, я считаю, был хорошим показателем, это «Последняя кровь» Рэмбо, об этом мы тоже говорили. И даже фильм, который у меня вызывает отторжение, это «Джокер». Но и его режиссер признал, что вот эта вот культура, политкорректность, то, что называется «Wow Culture», что она на кино влияет очень и очень плохо. Если даже режиссер спорного, повторяю, фильма, который у меня вызывает отторжение, так говорит, но это, в общем-то, тоже показатель. Другое дело, что я вот сказал, если политизация спортсменов, увы, продолжается, то политизация актеров уже вообще выходит на какой-то небывалый уровень. И некогда мной весьма уважаемый, скажем, Де Ниро, но о нем сейчас даже говорить, как-то уже Мавитон, потому что он появляется только для того, чтобы проклинать Трампа, и даже если оставить в стороне, что это грубо, примитивно и не очень изобретательно, это скучно, потому что мне совершенно не интересно, что Де Ниро думает про Трампа, мне интересно, что он думает про свои фильмы и так далее, но он говорит нам совсем о другом. Поэтому здесь, увы, вот тоже, наверное, если как я сказал, фильмы появляются интересные, то политизация актеров пока идет только в одну сторону, и спасти может только желание актеров заработать, потому что деньги-то важнее, прямо скажем, для многих из них, и они могут сниматься в фильмах вполне консервативных, а попутно трепать языком и говорить всякую чушь. Такого, на самом деле, мы тоже исключать не можем. Второй интересный момент, это, как я сказал, что фильмы э, с героями из меньшинств пресловутых проваливаются, и показательно, например, то, что попытки сделать такое натужное феминистское кино, э, например, «Ангелы Чарли» и «Новый терминатор», э, провалились абсолютно по всем параметрам. При этом критики пытались их поддержать изо всех сил, но зрители проигнорировали и такую ситуацию. Я-то от себя замечу самое смешное, что феминистский экшен, так его назовем, он э, в свое время очень хорошо получался в Японии в 70-е годы. Хотя принято считать, что Япония это абсолютно чуть ли не какое-то там тоже маскулинное и чуть ли не женоненавистническое общество, и по сей пору там э, Считается, самый, чуть ли не самый низкий в развитых странах, точнее наоборот, самый высокий уровень дискриминации и самый низкий процент равенства между мужчинами и женщинами, так к слову. Но вот именно японцы делали фильмы о героинях-женщинах, которые были действительно гораздо лучше американских. Но штука в том, что там героини были именно женщинами, поэтому присутствовала всегда сильная эротическая составляющая. На что Голливуд политкорректный, конечно же, никогда не пойдет, поэтому пусть эти фильмы проваливаются и дальше. На будущий год их там еще наштамповали довольно много. И я очень надеюсь, что все они тоже пойдут, повторят судьбу тех двух, что я назвал. Второй момент – это то, что Голливуд со своей любовью к меньшинствам, тем не менее, не может возродить «блэксплоатейшн». Black это жанр годов тоже 70-х, 80-х, о фильмах, где герои были чернокожими. И хотя там хватало левые чуши, но основной посыл Black Exploitation был, что, интересно, весьма консервативен. Потому что главное в лучших, конечно же, фильмах, это было не просто противостояние или отторжение белого мира, а утверждение того, что черные могут добиться успеха. То есть, этот черный национализм в своем лучшем проявлении, который ныне, увы, погребен под нагромождением левой идеологии, его был Splatation и реализовывал. На сегодняшний день показывать черных персонажей, которые просто добиваются успеха, и без каких бы то ни было отсылок к тому, что белые угнетатели и так далее и тому подобное, это для Голливуда сложно. Поэтому фильмы с черными героями появляются регулярно, а вот Bull Exploitation как таковой, его реанимировать Голливуд не в состоянии. Именно потому, что, повторяю, у Black Exploitation был вполне себе консервативный заряд. И Голливуд с этим ничего не может поделать. А когда тоже мы об этом <coughs> говорили, и напомню вам еще раз, Дэйв Шапелл, казалось бы, любимец лево-либеральной прессы, делает стендап-шоу в духе вполне вот этого black то есть э, э, юмор черный во всех смыслах этого слова, то его желание высмеивать политкорректную культуру и возвращение к такому, назовем его, естественному консерватизму чернокожей общины, ну, привело к тому, что зрители были в восторге, и черные, и белые, а, а пресса, ну, опять же, мы говорили, была в истерике, Шапелла обвиняли во всех смертных грехах и так далее и тому подобное. Поэтому, если Голливуд хочет дальше делать феминистский экшен, но такой стерильный э и идиотский и неправдоподобный, то пусть проваливается. Если ничего не, не сможет он предпринимать с Black Exploitation и с чернокожими героями, ну, пусть тоже провалится, никто особенно сожалеть-то не будет, туда ему, как говорится, и дорога. Если смотреть на какие-то положительные моменты, то, ну, будем надеяться на то, что фильмы, которые время от времени появляются и несут в себе какой-то либо консервативный, либо антикоммунистический заряд, ну, вот те, что я называл однажды в Голливуде, «Последняя кровь», потом... Джон Уик, если угодно. Но это экшен, но на сегодня экшен, прославляющее оружие, это уже, считается консервативный фильм, вне зависимости от того, какой смысл у него вкладывали создатели. Или, кстати, там еще и героиня была, женщина, что интересно, атомная блондинка, тоже такой зрелищный, весьма шпионский экшен, с сильным антикоммунистическим настроем. То появление, возвращения таких фильмов, я думаю, оно пойдет э, только на пользу. Естественно, нам будут э, рассказывать, что все это, э, конечно же, плохо, что, как-то, очень мне понравилось выражение в какой-то левой рецензии «gun porn», да, то есть фильмы, где кто-то прославляют оружие, э, все та же самая токсичная маскулинность и т.д. и т.п. Но зрители-то гораздо умнее, чем думают критики, и они будут смотреть то, что хотят смотреть я же вам э, посоветую даже ну, посоветую тут сложно сказать обычно советуешь э, то что сам посмотрел а тут э, ну будем смотреть вместе я вам посоветую и сам постараюсь смотреть из фильмов которые вот выходят сейчас или будут выходить или показываться где-нибудь на телевидении ну вот наверное два прежде всего это документальный фильм, я так понял, он будет выходить на телевидении, созданный равным Крейти Тыков, потому что это фильм про великого судью Томаса документалка, сделанная э, по отношению к нему доброжелательно и просто рассказывающая его историю. Для меня это самый, пожалуй, ожидаемый фильм ближайшего времени. И из более привычных, то есть художественных. Это 1917-й, к счастью, не про революцию, а про Первую мировую, потому что качественное военное кино без левых каких-то заморочек. Но это, я считаю, то, что ничего вообще Голливуду не хватает. И то, что, я надеюсь, получилось очень хорошо. Первые отзывы положительные, я его очень жду. И да, чтобы было для ровного счета, еще давайте третий добавлю. Он тоже военный, австралийский, кстати, даже не американский. По-английски он Danger Close, какой перевод у нас приняли, я пока не знаю. Это фильм про войну во Вьетнаме, но, судя по отзывам и потому, что я читал, он показан, там война показана со стороны участников австралийских, и они показаны там, к счастью, героями. То есть, вьетнамская война, в которой солдаты сражавшиеся против коммунистов героя но по сегодняшним меркам это действительно подвиг и я очень надеюсь что эти отзывы не обманывают и что этот фильм тоже достойный поэтому давайте будем считать что эти три фильма они и определят и будущий год и что когда мы их посмотрим они нам всем понравятся, и что вот э, эти три фильма это как э, мое вам пожелание, если угодно, на будущий год. Я же, наверное, да, время уже меня поджимает. Ну, а, давайте, давайте. Еще раз э, всех вас поздравляю. <свят> э, спасибо большое всем, кто слушал, звонил, э, <свят> ставил лайки, дизлайки, соглашался со мной, не соглашался. Э, и <свят> что-то, может, новое узнал, э, что-то переосмыслил и так далее. Я ко всем к вам отношусь с огромным уважением, с любовью. И поверьте, это не пустые слова. Мы с вами уже за эти годы почти сроднились. Ну и впереди еще один год, и я уверен, что он будет еще лучше. Поэтому, тем более, там много событий нас ждет. И поэтому я с нетерпением жду нашей новой встречи. Спасибо вам всем и с Новым годом. Иван, еще раз наступающим всего самого наилучшего. Спасибо вам. До свидания.